hi guys welcome back to Juli except so for today's video reaction let's go to our favorite country which is Russia pre and especially our Russian friends how are you all guys if doing well and amazing and the title of this video is an American Volgograd uh this he is he wasn't expected on net of what he discovered on this amazing uh, beautiful city of uh, Russia Volgograd.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 Turn on the CC down there for your Russian and English subtitles, so that we can understand with each other, guys. Listen with you at the comment section. What are your thoughts or additional information with regards to this video? And let's discover Bulgurgrad to this America, bring and spending time on this uh, beautiful city. At, at the end of this video, uh, we will also be telling you what is bulgograd or which particular city in russia or the previous name of it so let's get to it enjoy guys let's travel to bulgograd wow. Создано совместно с каналом RussiaBio. Oh, like, Ребят, я думаю, Richard. мне нужен отпуск от моего отпуска. Okay, so I I education education. Сталинград. Ah. Сталинград. Сталинград. Путешествие по России. Специальный выпуск. Wow. Одним днем ранее. Привет, друзья, и добро пожаловать в путешествие по России. И это то, что за мной, и то, что вокруг меня повсюду, это Волгоград. Город герой. И как всегда у нас есть одна съемочная группа 100 долларов и 48 часов, для того, чтобы показать вам все, что нам рекомендовали местные жители. Сделать видео, попробовать и испытать и в Волгограде. Подождите, Волгоград на этой неделе действительно называется Сталинград. Да, и один раз каждый год этот город становится Сталинградом. И я вам объясню, почему прямо сейчас. Волгоград. С начала 16 века и до 1925 года этот город назывался Царицем. Но это название не устраивало коммунистическую партию, и до 1961 года город назывался Сталинград. Хрущев изменил название в Волгоград, несмотря на память о Сталине. Было много предложений от местных жителей снова назвать этот город опять Сталинград. Но местная власть решила выбрать компромиссный вариант. И теперь в определенные дни этот город называется Сталинград, а все остальное время Волгоград. Центр этого города просто замечательный с его огромной сталинской архитектурой. И Волгоград отстраивали после Второй мировой войны. И, к Вау. счастью, они сделали потрясающую работу. И, ребята, Россия может быть невероятно жаркой летом, я вам скажу. Павлик, у тебя есть там свободное место в твоем рюкзачке? Да, ну вот, держи мой свитер, положи его там рядом с камерой. Не могу я носить все эти вещи. Вау. О, моя дочь точно так же зовут Ее имя прям написано на этом здании Алиса Кирби, привет, Алиса Папа тебя любит Ребята, и вот эта часть здания Называется Дом Павло. И может быть вы не поверите, но это одна из важнейших Достопримечательностей этого города И даже всей страны Знаете почему? Я вам обязательно расскажу, но чуть позже А это что такое? Ребята, вы знаете, я должен вам признаться. Мне немножко стыдно. Потому что я плохой исследователь, знаете? Я никогда не думал, нигде не видел, никто мне не говорил, что Волгограда есть свое собственное метро. А оказывается, есть. Так что давайте зайдем внутрь и проверим, посмотрим. Может оно такое же эффективное, как московское метро. Ох ты, похоже, у них одна большая длинная линия. На протяжении всего города. О, Мамаев Курган. Я-то думал, что он далеко-далеко за городом. А оказывается, вот он. Это потрясающе. Это замечательно. Вот Родина мать зовет мой самый любимый монумент. На самом деле, мне кажется, она меня только что позвала, поэтому поехали! А это что такое? Что это? Oh, wow. Ну, такого я еще никогда не видел. This is nice uh, adventure. Nice trouble for this American guy, and discovering Google. This is an amazing ну что же, это было очень, очень необычно Мы начали вообще-то в метро нашу поездку, прям под землей А сейчас мы на поверхности Со мной такого никогда не случалось Когда ты начинаешь в метро поездку, а заканчиваешь на поверхности Ну это просто как-то странно И по-моему я вижу очень знаменитую девушку вот там Которую я хочу узнать получше Почему они забор тут поставили? Я не могу перейти. А, ну ладно, ну вот, короче, туда мы пойдем сейчас. Мемориальный комплекс Мамаев-Курган это то, что должен увидеть каждый, кто живет в России. Хотя бы один раз. Он по-настоящему огромный. И зайдет как минимум полдня для того, чтобы посмотреть там все. И на вершине этого комплекса самая огромная статуя женщины в мире. Родина-мать Завель. И на время его создания это было настоящее чудо архитектуры. И невероятно мощное идеологическое заявление. Это был ответ Советского Союза на Америку. Американскую статую свободы. Люди говорят, что некоторые места, вот такие, например, как Большой Каньон, не могут быть захвачены на одной фотографии. Это просто невозможно. Ты просто не можешь ощутить это на фотографии. И это одно из таких мест. Оно абсолютно потрясающе. И если ты подойдешь действительно близко, то ты можешь увидеть okay. все эти маленькие детали, надписи, все эти известные слова из Второй мировой войны. И все, что здесь находятся, все эти скульптуры, этот размер, статуи Родины Матери, это действительно потрясающе. И одна очень важная вещь, которую я вам хочу сказать, это одно из тех мест в России, на котором ты не должен ходить по газону, потому что здесь действительно полегли тысячи человек прямо на месте этого комплекса. Поэтому если не ходить по дорожкам и а по газону, считай, что ты наступил на чью-то могилу. А это очень грубо и неуважительно. А это зал военной славы. Так же, как у могилы неизвестного солдата в Москве, 24 часа в сутки охраняется караулом. И они стоят прямо там. И здесь повсюду более 7 тысяч имен тех, кто кто погиб в Сталинграде, но из общего количества ушедших 7 тысяч это просто капля моря. Я думаю, то Побывав на Мамаевом кургане, вы определенно захотите узнать больше о истории этих кровавых битв и историю этих людей. Поэтому я решил посетить музей Сталинградской битвы. В музее довольно темный интерьер, и вроде как он выглядит современным, но на самом деле это оригинальный дизайн для этого музея со времен Советского Союза. Черный, красный и серый на стенах этого здания действительно дает вам правильно прочувствовать тот период времени и что происходило во время той битвы. Это панорама одна из самых больших в мире. И определенно самая большая в России. И что действительно интересно по поводу этого, она показывает битву за Сталинград с того места, на котором сейчас стоит монумент «Родина-мать зовет». Вот с верхушки того холма битва выглядела бы именно так. Вроде бы это было так давно, но не так давно. Вообще-то этот музей находится рядом с домом Павлова, о котором я вам говорил ранее. Вы знаете, я думаю, меня закидают чем-то нехорошим русские, если я неправильно опишу настоящее значение этого здания для России. Поэтому я собрал некоторые цитаты, которые описывают, почему этот символ, это здание, за которое фашисты и русские бились на протяжении недель во время битвы за Сталинград, почему это настолько важно? Один человек сказал, что это было важно, потому что шестая немецкая армия захватила всю Францию за 6 недель, но не смогла захватить это здание за 6 недель. Другой сказал, что это здание является символом храбрости и самопожертвования советских солдат, является доказательством для всего народа, что слоган ⁇ Наше дело правое, победа будет за нами ⁇ было настоящей правдой. Один из наших подписчиков, зрителей, сказал мне, что она мне хочет все тут показать, поэтому я решил встретиться с ней в местной кофейне. О, взаимно, взаимно. О, нух! После такого поездки нас на поезде немножко устал, хочется бодриться Мне кажется, что нам поможем, может, быть, поездка? Это всегда хорошая I love помощь the bar. Давайте Я люблю эти, Ого, конечно, большую порцию мне Извините uh -huh. за нескромность Думаю, как, 3 покажите мне свой, Волгоград, uh -huh. самый настоящий Beautiful city itself. Прогулка на корабле по реке была очень расслабляющей. я думаю, всем вокруг меня очень нравилось это 100-рублевое пиво в баре на этом корабле. Ирина рассказала мне очень много историй о местных проектах и местных проблемах. Одна из самых интересных историй — это так называемый «Танцующий мост», на который потратили огромное количество денег, которые во время строительства передавали из рук одной компании в руки в другой компании, и ушло 20 лет на то, чтобы его построить. Он называется «Танцующий мост», потому что как-то раз он просто начал трястись. И подбрасывать машины на полметра в воздух. Со стороны можно было подумать, что машины просто танцуют. И вот тогда это имя и закрепилось за этим мостом. Но это было это только один раз. Знаете, свой город. Я никогда не забуду рассказ о танцующем мосте. Это просто вот супер. Шутевр. Да. Я очень рада, что остались такие хорошие воспоминания и впечатления. надеюсь, что вы вернетесь к нам. Ну, кстати, я завтра вернусь. Потому что сегодня у меня есть большие планы за городом. И для этого надо будет арендовать машину. Uh -huh. Ну тогда удачи в реализации твоих планов. Ага, uh -huh. спасибо. Увидимся, может быть, даже завтра. Кто знает. Oh. Есть несколько вещей, которые я люблю. И путешествия, езда какие-то прекрасные места – это одно из любимых дел. Хотя это была долгая, сложная поездка, по некоторым действительно побитым дорогам. Это было действительно классно и мне, и моей машине пройти этот тест. И сейчас мы едем к озеру Эльтон Это огромное озеро с соленой водой И цвета этого озера просто уникальны Я надеюсь, мы это увидим Да, и сейчас, знаете ли, уже вечереет И я надеюсь, мы доедем туда до темноты Но что-то мне подскажет, что этого не случится Да, и чуть не забыл Когда вы берете в России машину на прокат Компания почему-то говорит, что она налила туда гораздо больше бензина, чем на самом деле Да, в Америке машину я так не водил Спасибо тебе за помощь, оператор Паша. Ну, по крайней мере, заправка была недалеко. Погода была просто замечательная. И девушка на кассе предложила мне очень вкусный кофе. И вот эти проблемы с топливом действительно затормозили наше путешествие, потому что мы добрались до озера Элтон очень поздно. И, ребята, пока я сплю сейчас в своей палаточке, почему бы вам не подписаться на канал, а? Это займет у вас одну секунду. Нажмите на эту кнопку. Это действительно нам поможет. Конец первой части. Друзья, и мы подходим к концу. Оригинальное видео очень длинное, поэтому я решил разбить его на две части. И если вам понравилось первое, то ставьте лайк, напишите это в комментариях, и я переведу вам вторую. Огромное спасибо за предоставленное видео каналу Russia Beyond. Подписывайтесь на их канал. Ссылочка, конечно, в описании. У них очень много разных классных видео о России. И я хочу сказать, что но недавно несколько человек поддержали канал огромное вам спасибо друзья действительно помогает нашему проекту поблагодарю лично тех кто написали свои имена в сообщении это александр светлана из москвы и иван ребят спасибо вам огромное то что вы делаете это действительно важно и на сегодня это все если вам понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал дальше будет еще интереснее holy moly that was a wonderful video volgograd Формально известный как Сталинград, потому что эта красивая город в России, Сталинград, действительно имеет эту красивую историю и богатую культуру и историю этого удивительного города, потому что здесь происходит много, Многие солдаты умерли, почти двадцать, как упоминалось в видео, семь тысяч, но многие из наших российских сторонников сказали, что двадцать или двадцать пять тысяч, в подсчете, к 2021 году, это действительно удивительно those uh beautiful places like the, the metro and so чистые and clean like the structure of the building it's like there deremain it as uh what was the war happens before and those statue that's used that symbolizes the действительно grandfathers and the great grandmothers that who put for the Uh, city Stalingrad or Volgograd. Additional information, guys. Volgograd, formerly Stalingrad, is a city in southwest of Russia on the western bank of the Volga River. It was the site of the World War II Battle of Stalingrad, commemorated by a huge statue. The Motherland calls part of the hilltop Mamaev Kurgan Memorial Complex. The Panorama Museum has 360-degree painting of the battle as well as way weapons and artifacts to the south a large arc marks the linen bulgadon shipping canal it was truly a beautiful video representing of stalingrad of bulgograd that people should visit and discover in this amazing place where the world war two was happened also and a lot will be erected on there just to commemorate just to honor with those people who fought for the war and i really want to To visit also in that museum and see the history that the remains also with those uh, like story of what really happened in World War Two and that's truly incredible. I hope this you enjoyed watching with this one. And if you have some additional information